Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все, кто нас смотрит на YouTube-канале. В эфире программа ⁇ Политинформания ⁇ радиостанция ⁇ народная волна Чикаго ⁇ Самая популярная радиостанция на Среднем Западе США. Ее ведущий Эдуард Брумер и Геннадий Бурга. сегодня мы беседуем с российским журналистом, масс-менеджером Екатериной Катрикадзе. И, в общем, Екатер... красивая женщиной. Да. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. А, Екатерина, в начале передачи я хотел бы поздравить вас. У вас в прошлом году родился сын. Мы хотели Спасибо. бы от всех нас поздравить, а, Михаила Тихоновича, еще вот, с рождением, пожелать ему, чтобы он рос сильным, большим, здоровым и с такой же оборожительной улыбкой, как у его мамы. Папа такой. Папа у него такой серьезный человек. Ну, он, он разный, разный. Разный. Но то, что мы видели, он вот такой очень серьезный и ответственный. а Екатерина, а такой вопрос. Недавно на YouTube-канале был такой видеоролик, где молодой человек, я не знаю, он либо журналист, либо а, блогер, а, задавал прохожим вопрос по поводу того, правильно ли сделали то, что осудили Алексея Навального. Из 10 человек... Все 10 человек сказали правильно. То есть они полностью согласились uh, с этим с приговором. С приговором. Uh, и uh, то, что они комментировали, они говорили, что он враг uh, народа. Uh, uh -huh. uh, у меня такой вопрос: uh, что это такое? Советское прошлое, страх или такой, знаете, как сказать, арабский uh, менталитет? Может быть, немножко грубовато, но все-таки. Ну, во-первых, знаете, я, как человек, который многие годы работает в журналистике в телевизионной, скажу вам, как просто телевизионщик, что нет ничего более пошлого и глупого, чем бокс-попы, так называемые, то есть опросы mm -hmm. на улицах. Потому что это, знаете, самый простой выход из любой непонятной ситуации. И это никогда не является репрезентативной какой-то истории. Ты никогда не сможешь своим опросом доказать ту или иную, или, или иную точку зрения. Опрос на улице ⁇ это рандомные люди. Тебе повезет, и ты встретишь навальнистов, или, ты, или тебе повезет с твоей точки зрения, ты встретишь путинистов или ты окажешься на улице, не знаю, там, третьей улице строителей, и там будут люди, никогда не слышавшие вообще о существовании Алексея Навального. Понимаете? Поэтому как-то комментировать тот факт, что был в Ютьюбе ролик, где человек встретил десятерых верящих в то, что Навального осудили правильно, мне кажется, нечестно с точки зрения журналистики. Давайте Лучше посмотрим на опросы Левада-центра, например, и узнаем о том, что впервые за всю историю России, ну, новейшую, естественно, mm -hmm. да, с, момент, с момента развала Советского Союза, люди информированы о том, что... Там какие-то цифры невероятные, Там в районе 90%, могу соврать, но э, не сильно. Да? Огромное число россиян информировано о том, что акции протеста проходят, о том, что существует такой человек, как Алексей Навальный. Вообще Алексей Навальный – это удивительная фигура. Я сразу скажу вам честно абсолютно, что не являюсь э, сторонницей э, идеологической этого политика. Но одновременно с этим не могу не преклоняться перед смелостью этого человека и не могу не признавать, что это единственный федерально, федерального уровня политик, конкурирующий с Владимиром Путиным всерьез. И это единственный политик, который не только конкурирует с Владимиром Путиным в, в России, здесь на территории Российской Федерации, но и а, имя которого знают а, и а, понимают едва ли не на всех языках языках мира. И вот тот факт, что вы сейчас мне задаете из Чикаго вопрос об Алексее Навальном, в первую очередь, он лишь подтверждает, что это точно не какая-то очередная фигура, которая появится и стухнет в период правления Владимира Путина в России, в период бесконечный, период, который начался, прости Господи, в 99-м, да, и который продолжается, и, видимо, он, он хотел бы, чтобы этот период продолжил, продолжился до 36 а, Алексей Навальный это, конечно, это конечно уникальное явление в новейшей истории нашей страны. А, не верьте опросам на улице каких-то людей. А, абсолютно точно, совершенно вот, без всяких сомнений. У Владимира Путина многомиллионная аудитория фанатов. Тут никто не спорит. Но... И с тем спорить нельзя что алексей навальный меняет ситуацию в россии даже из тюрьмы и нельзя спорить с тем что алексей навальный например сделал так что в минус 20 мороза 14 февраля безумные совершенно люди в том числе и я оказались на улице вечером в 8 вечера с фонариками от телефона и вот так и вот стояли. екатерина вы долгое время жили в США и были как бы жили внутри американского общества. Изменилось ли ваше отношение к России а, изнутри, когда вы там находитесь, и какое оно было, когда вы находились в США? То есть извне и изнутри? А, есть ли разница? Да, конечно, она есть. И это очень хороший вопрос, правда, потому что. В какой-то момент, когда я поняла, что есть большой шанс переезда, возвращения в Россию, я ощутила страх. Мне было очень, мягко говоря, не по себе. Я подумала, боже мой, это же страна, где, а, где ну, совсем беспросветная какая-то темень. И что мне там делать со своим сыном? Тогда у меня был один только сын, теперь у меня их два. И я думала, э, это же безнадега совсем. А потом, э, а потом, приехав сюда, я, конечно, э, ощутила себя совершенно иначе, при том, что, вы знаете, врать себе и вам, и нашим слушателям я не буду с за, за законностью, с правосудием, с ä, м, правами человека здесь действительно очень туго, но одновременно с этим ощущение какой-то кромешной тьмы, оно у меня исчезло, потому что ты оттуда из рубежа смотришь на Россию, на новости, на комментарии, на выступления политиков, политологов, журналистов, коллег, и ты не видишь людей м, обычных, ты не видишь своих друзей, ты не видишь просто мыслящих граждан Российской Федерации. И, а когда ты их видишь, ты понимаешь, что огромное число людей думают, как ты. И что огромное число людей не мракобесы, не, значит, электорат правящей партии. Они не смотрят Соловьева каждый вечер. А если смотрят иногда, то хохочут над ним. И вот это новое поколение огромное число умных, классных, веселых, верящих в будущее этой страны людей, они заставляют тебя, конечно, взглянуть на ситуацию в России по-новому. И они заставляют себя даже в какой-то момент поверить, что у твоих детей есть здесь будущее. Знаете, мой сын старший, он гражданин США, и я каждый раз думаю для себя, что это, в общем, очень хорошая Хорошее такое подспорье для и, и вообще какая страховка уж простите мне это слово, потому что в случае чего он всегда сможет да. э, уехать. А тут э, я даже, знаете, в последнее время э, начала надеяться на то, что за какое-то обозримое будущее в России ситуация изменится, даже возможно, до такой степени что отменят этот чертов призыв, отменят эту какую-то mm -hmm. жуткую систему, всю, всю вот эту систему прогнившую, абсолютно аморальную, расклевающую людей во всех смыслах, и, и, и какая-то новая страна вдруг начнется. Она может начаться совершенно вот в какие-то какие ближайшие годы. Я почему-то в это верю, знаете ну это замечательно верить надо обязательно в лучшее. <с> екатерина <с> такой вопрос а, пропагандисты и журналисты то есть а, журнале журналистика это особая сфера даже я бы сказал особая сфера искусства а, пропагандисты как бы для россии новая может быть модернизированная журналистики такая а, сфера а можно ли тех же э, пропагандистов а мы их хорошо знаем потому что все таки мы интересуемся тем что происходит на российских каналах вот вы упоминали да. владимира соловьева есть еще и ольга скобеева и, и ее муж попов то есть много да. как вы считаете они вообще э, верят в то что они говорят или это отрабатывание денег да или это просто про деньги Ох, какой же вы мне сложный вопрос задали. Я не знакома с этими людьми. Я про них знаю только то, что они то, что они несут в эфире. Но вы знаете, я думаю, что есть разные. Есть и достаточно умные, лицемерные, хитрые, понимающие, где что работает где что эффективно и как надо зомбировать. Вот я, например, уверенно, совершенно, могу ошибаться, но уверенно просто вот никто меня не переубедит, что Дмитрий Киселев из таких. Вот он... Согласна. Он, да. Вот просто, судя по тому, как он говорит, судя по тому, как он реагирует, как он, э как он меняет формулировки в зависимости от конъюнктуры рынка, Понимаете? В зависимости от перемен, которые происходят в стране, в зависимости от заявлений, которые делают те или иные политики, в зависимости от молчания, которое мы слышим, когда в Кремле не знают, какие, знаете, разнарядки направить на те или иные каналы федеральные, заметно, что Дмитрий Киселев из тех, кто ждет, что ему скажут, ну, как бы сигнал, да, и когда этот сигнал будет получен, он уже его оформят, да, обернет в эту свою э, блестящую какую-то, да, там, бумажку и, и, и продаст. Э, ну, вот он он из таких, знаете, столпов э, российской пропаганды современной. А есть, есть наверняка те, кто искренне верит в, ну, поменьше, помельче, скажем, э, ну, что вот владимир соловьев тоже совершенно точно циник пораженный тоже все прекрасно знает человек который вот лучше нас с вами понимает все и про ценности настоящие и про продажность и про то что собой представляет российская нынешняя власть ее элита и, и про бабки все все хорошо все хорошо прекрасно я уверена там рассчитано. Ну, а что касается там Скобеева и Попова, не, вот тут я не могу вам сказать. Знаете, возможно, потому что я их мало очень смотрю, а, и, и мне сложно судить, честно. А есть наверняка, без всяких сомнений, на федеральном телеке большое число наивных, а, несчастных людей, которым просто ни, либо не хватает образования, просто, ну вот они не знают. Вот, например, они вещают что-то а, мракобесное там а, про Америку, да, там про, не знаю, про все, про белое, про, про, про кого угодно, что угодно, что-то такое, да, там, как линчуют негров, э, это была цитата, надеюсь, Мы понимаем, понимаю, Мы да? понимаем, да. Да, а, а одновременно с этим они, конечно, верят в это, они, конечно, в это верят, но руководители, они вполне себе, вполне себе цинчат. Я более того, знаете, я часто думаю, что... И об этом много разговоров в России, что после смены власти в этой стране, наверное, не все, но самые яркие представители пропаганды, они скажут, слушайте, ну я же всегда говорил, что Путин невыносим, что это просто не, что это невозможно, человек, что он нас лишил свободы. И что если я что-то когда-нибудь говорил, то, ну, слушайте, у меня дети, страховка, ипотека, я, я был вынужден, поймите меня, не, не сомневаюсь, что это будет. И вот Дмитрий Киселев будет одним из первых, я не понимаю. сомневаюсь. Екатерина, в, в продолжении предыдущего вопроса, я знаю, что на канале Дождь. И, в частности, главный редактор э, Тихон Дедко как-то поспорил с ребятами из э, такого YouTube-канала Игра на Угрэм» о том, нужно ли давать платформу «Дождя» ура-патриотам и пропагандистам. Или за путинцем. А его точка зрения было однозначно давать надо всем а вот как вы видите вот это решение этого вопроса Ну, слушайте, это же э, спор, в частности в последнее время он э, возник благодаря мне и моим усилиям по привлечению пропутинцев, э, как вы выразились и про кремлевских э, деятелей в эфир телеканал дождь знаете я э, конечно однозначно считаю что надо этих людей звать они. Понимаете, в чем дело? История в том, что когда они приходят, например, в программу Владимира Соловьева, то они приходят как бы к себе на кухню. Ну, вот они, они хозяева там, и они говорят все то, что они хотят сказать, без всяких вообще возражений, сомнений, уточняющих, острых, уж прости, Господи, не дай Бог, в том мире вопросов. И они, они в комфорте находятся. Мне кажется, наша работа журналистская, об этом очень многие сейчас забывают в этом мире черного и белого. А наша журналистская работа заключается в том, чтобы чиновников и избранных нами политиков контролировать, привлекать к ответу, заставлять их держать ответ перед избирателями, перед гражданами. Потому что, вы знаете, недавно вот Владимир Путин, я обратила внимание, меня это поразило, конечно, хотя я все это понимала, но меня все равно это поразило, каждый раз. Владимир Путин встречался с главными редакторами средств массовой информации, российских, и он, в частности, о себе выражался словом "начальство". Вот он себя описывает словом "начальство", И меня это потрясло, потому что вы, ребят, не начальство, вы э, значит, люди, которых мы посадили во главу страны, проголосовав за вас, э, и мы имеем право с вас требовать. Вот это в России, где очень большие проблемы с базовыми правами человека и с базовыми свободами, очень многие забывают с учетом этой жуткой пропаганды и с учетом э, того, что очень большая часть российских граждан вообще не не может получить достоверную информацию, бесконечно смотрит этот федеральный телек. Так вот, мне кажется, что телеканал «Дождь» не должен быть оппозиционным. Мне кажется, что телеканал «Дождь» должен быть классным, по-настоящему, по-журналистски, хорошим средством массовой информации. Для этого, и он и есть, он и является таковым, это важно понимать, да? для этого «Дождем» надо звать в свой эфир людей, которые сидят, в Кремле, людей, которые сидят в МИДе, в Государственной Думе и так далее, и так далее. Если мы этого не делаем, то тогда мы плохие журналисты. Другой вопрос, что огромное число этих чиновников, дипломатов и прочих, и прочих, не ходят на дождь. Они отказывают нам. Вот мне, например, в моей программе для иностранных дел» периодически возникают те или иные депутаты Государственной Думы. Вот я еле-еле в этот раз смогла значит позвать в эфир депутата Госдумы. Мне нужен был комитет по информационной политике, потому что я говорила там о блокировке потенциальной Ютуба в России и соцсетей. И ко мне пришел депутат, но пришел депутат от ЛДПР. Понимаете? А вот Единая Россия, ну вот очень туго, но с огромным трудом. Почти никто не ходит в эфир дождя. Это их выбор. Но зато совесть моя чиста. А когда мы зовем Марию Захарову из МИДа России... Да, это официальный представитель, отвечающий за внешнюю политику Российской Федерации. Почему я должна сказать своим зрителям, что я лучше ее понимаю внешнюю политику и я вам сама расскажу? Нет. Я хочу, чтобы мне официальный представитель моей страны ответил на вопросы, которые у меня и у зрителей возникают. Мне кажется, что моя журналистская работа ровно в этом. Екатерина, вот продолжая тему телевидения, недавно Латвия и Укра... исследование за Украина а, запретили российские или пророссийские каналы да. а, по определенным причинам. Мы не будем сейчас вдаваться, мы понимаем, что это такое. Как вы считаете, правильно ли они поступили, или все-таки надо было дать возможность этим людям вещать и как высказывать свое мнение? Вы знаете, я бы разделяла две, два этих случая. Потому что в Латвии отключили... Я разговаривала с министром иностранных дел в эфире «Дождя» в Латвии, Эдгарсом Ренкевичем, и понимаю их позицию. В Латвии отключили российские каналы, да, то есть там отключили Первые, Россию и прочее, прочее, прочее. В Украине отключили украинские каналы, понимаете? Три украинских телеканала, Конечно, это были пророссийские СМИ. Тут нет никаких сомнений, мы не будем с вами играть в эти игры. Mm -hmm. Это было бы глупо а, сейчас пытаться сказать, что это какие-то независимые. Да, конечно, они не, никакие независимые. Это очевидно совершенно пророссийские телеканалы, которые проводили повестку, а, значит, а, как они называются, ОПЗЖ. А, оппозиционной платформы за жизнь украинской. И это партия Медведчука, которая пропагандируют пророссийскую, пропутинскую повестку, которые топят за то, что в Донбассе гражданская война, которые... Ну, в общем, ну, как, как бы вот эта вот вся а, история нам ясная. Но я против, знаете, отключения этих а, трех пророссийских телеканалов. Мне кажется, что это неправильная позиция. Я пыталась, а, поскольку я с огромным уважением отношусь к Украине, и считаю, что они невероятно классные украинцы, крутейшие просто. И э, то, как они бьются за свою страну и за себя, это достойно огромнейшего, глубочайшего уважения. Э, поэтому я хотела понять, почему. И разговаривала там с, и в эфире в своем тоже, опять же, да, это важная тема, с депутатом Рады от «Слуги народа» правящей партии. Неубедительно. Вот их позиция, она неубедительна. Я считаю, что если ты позиционируешь себя как страна, как страна проевропейская, то терпи, черт возьми, вот эти голоса, которые могут тебя бесить страшно, раздражать, которые могут врать. Но вот вы меня поймете в Америке, понимаете, кто только не получает возможность вещать в эфире: телевизионном, радио, каком угодно, газетном, да. Да. Это, это принципиальная позиция Принципиальная Если мы говорим о демократии, свободе слова О праве человека говорить и делать, если это не криминал Все то, что он считает нужным то Тогда, ребята, извините Вы должны терпеть любую, любую позицию в эфире А если эта позиция значит, вам представляется неправильной, неверной и так далее то будьте достаточно эффективными менеджерами, чтобы своими действиями и своими заявлениями опровергать позиции и действия своих оппонентов. Вот мне кажется, это, это принципиально важно. Поэтому я невероятно э, по-человечески и по-журналистски расстраиваюсь, когда в Украине такое происходит. Знаете, это, э, это очень неправильно, потому что, знаете, они сначала запретили дождь, например, в Украине. Э, канал, который... Э, который в 2014 году во время аннексии Крыма и начала войны в Донбассе мой муж научился говорить по-украински серьезно, они столько транслировали Украины и украинских событий что Тихон Дитко заговорил на украинском так, что сейчас он мне переводит гостей, которые говорят на украинском я не понимаю, что они говорят, он мне в ухо переводит представьте себе уровень украинского языка синхронно это как бы это телеканал, который единственным в пространстве России говорил правду про то, что происходило в Украине. И про аннексию, и про беззаконие, и про нарушение международного права, и все эти украинские депутаты, и все эти украинские политики, и борцы за независимость Украины, все бывали в эфире дождя круглосуточно. А потом дождь запретили, придравшись к тому, что по российскому законодательству дождь не мог там показать ту карту, которая им нравится». Понимаете? И вот это, ну, мне представляется просто каким-то позорищем, честно. То есть, на, на мой, может быть, субъективный взгляд, но мне он кажется абсолютно правильным. Может быть, может быть, я не права, не знаю. Но их аргументация про то, что, значит, вот эти каналы финансируются из Донбасса, скорее всего, в общем, во-первых, нет доказательств тому, а, а во-вторых, средства массовой информации – это неприкосновенные территории для власти. Как только средства массовой информации получают удары от власти, Украина превращается скорее в Россию, чем в Европу, к которой она так стремится. Дорогие радиослушатели, смотрите а, телеканал «Дождь» и слушайте радио НВС, нашу программу политинформания. А, Екатерина, мы сейчас уходим на короткую рекламную па паузу и через пару минут вернемся. Оставайтесь, пожалуйста. Спасибо. А мы возвращаемся в программу политинформания Радистанция Народная Волна Чикаго, и ее идущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. Сегодня мы беседуем с журналистом и медиа менеджером Екатерины Катрикадзе. Екатерина, Здесь Екатерина, вы с нами, да? Да, а, да, да. <соценно> <соценно> <соценно> очень рады. А год назад. Э к сожалению, прекратила существование такая передача, очень популярная на троих. Это я честно вам скажу, я был большой поклонник этой передачи, она была моя любимая. Спасибо вам. Там была ваша прекрасная работа вместе с Сашей Филипенко. А, в смысле, и хотел бы сразу задать вот такой вопрос: у вас был так, а, было гостья Мария Бутина. А, Честно вот. говоря, на тот момент это меня очень сильно удивило. Как бы вы могли бы ее описать? А, что это за человек, ваш взгляд, изнутри? А были ли какие-то стоп-вопросы, которые она поставила перед интервью, чтобы ей не задавать? если это можно сейчас озвучить и вообще ваше мнение насчет именно этого интервью. Слушайте, ну, вы знаете, это удивительный вопрос, потому что я должна вам честно сказать, у меня было э, в рамках этой программы и вообще очень много интервью. И Мария Бутина, ну, наверное, не самая яркая из того, что мы делали. Не было никаких стоп-вопросов, вообще ни одного. Она легко согласилась на это интервью. И я должна вам сказать, что мы его решили записать и пригласили ее в студию, потому что в момент, когда я жила в Америке, была большая история с ее значит, задержанием, а судом, есть. заключением под стражу, вы все это прекрасно помните, не сомневаюсь, и она стала таким символом, что ли, преследования россиян в Соединенных Штатах. И более того, у меня у самой возникли некоторые подозрения, что если бы не было истории с Раша Гейт, вы понимаете мою да, позицию? Да. Я, я очень либеральный человек. Я вообще э, категорически не поддерживаю то, что творится э, усилиями Владимира Путина. Но одновременно с этим я отчасти, отчасти соглашалась с мыслью о том, что Маша Путина сидела не потому, что она совершила какие-то страшные преступления, а потому что в тот момент этот человек был, как бы, таким, знаете, наиболее ярким, что ли, характерным персонажем, которого надо было посадить в момент этой, этой истории, большой истории с Раша Гейт. И поэтому мне было интересно с ней поговорить. И я по итогам этой беседы, ничего нового для себя не обнаружила, скажу вам честно. Я, наверное, поняла, что это... Вот вы меня спрашивали в предыдущем отрезке нашего интервью, кто из пропагандистов, значит, искренне верит в то, что говорит, а кто... Вот я думаю, что эта девушка, она как раз из тех, кто искренне верит в то, что говорит и делает. Поэтому это было не самое интересное интервью, в моей биографии. Ну, как бы она сейчас работает на RT, если я правильно понимаю, на Rush Today mm -hmm. под руководством Маргариты Симонян. И, в общем, делает все для, для того, чтобы максимальное число людей ненавидели Америку в России. Ну, окей, как бы это, это ее выбор. Это ее выбор. Mm -hmm. Да, абсолютно. Ну, как бы, что, что, что можно про неё сказать? Она, она искренний фанат оружия. Она же с чего начинала? С того, что она э, пыталась э, вторую поправку американскую продвигать в России, то есть сделать что-то подобное здесь. Э, и, слава богу, у нее нет э, последователей. Вот это, это очень важно, потому что в этой стране не хватало только свободного ношения оружия, честное слово. Э, поэтому... Единственное, что, ну, правда, мне кажется, что она ничего катастрофического и достойного заключения под стражу и вот вот этих этих проведенных, по полтора года, да? полутора лет в тюрьме недостойно была. Ну, просто, просто девочка, которая пыталась каким-то образом... Там продвигать интересы российского государства и каких-то своих покровителей в Вашингтоне. Это делалось очень как-то грубо без, без какого-то, знаете, шпионского заговора. Но она не она не героиня кино. А про нее не снимут сериал, понимаете? Это не The Americans вот точно. Екатер... Да. Екатерина, вот а, из тех, а, кто вам давал интервью в рамках программы на троих, а, есть ли какой-то персонаж, который вас очень удивил или который вам был очень интересен? Было несколько человек, с которыми мне было невероятно, фантастически, интересно. Ну вот, например, меня очень удивил, вы меня спрашиваете, кто удивил? Удивил да. меня очень Николай Цискоридзе, очень удивил, потому что он совершенно для меня неожиданно раскрылся с двух сторон. Первое заключается в том, что он меня долго, усиленно... И с огромным вниманием водил по своему э, театру, показывал все там, и вообще отнесся с огромным уважением, с каким-то даже нарочитым, что ли. Я этого совершенно не ожидала, правда, от э, великой, без привлечения, звезды русского балета. И одновременно с этим это человек, который мне сказал э, нам с Сашей сказал, что, э, что ему не нравится, когда ругают Сталина. Потому что ему не нравится, когда снимают, например, фильм сатирический о Иосифе, о Иосифе Сталине, «Похранный, человеке, похранный, напомню нашим зрителям если, вождя, и слушателям, да. которые, возможно, не знают много о нем. Да, человеке, который несет ответственность за смерть миллионов людей, ни за что, вот просто, просто ни за что, да? Так вот, Николай Цискориза сказал, что ему не нравится, когда делают сатирические фильмы, например, «Смерть Сталина» о «вожде народов», в кавычках, потому что он грузин. Что-то в этом духе. Потому что, мол, его оскорбляет, что о грузине делают такое кино. И это, и это меня потрясло совершенно, я, я не знаю. Особенно как грузинка, я что он говорит, что это. Это было для меня меня поразительной историей. И помимо этого я поняла, что Николай Сискоридзе – это человек, который считает себя непонятым и непризнанным до конца гением, человеком, который должен быть в Москве, должен быть худруком большого, и который прозибает в Петербурге, то есть мы ездили в Санкт-Петербург, чтобы писать это интервью, и мы поняли, что Николай, конечно, ну я, по крайней мере для себя сделал такие выводы, что Николай, конечно, хотел бы быть в Москве, и для него пребывание в Питере это это, это конечно, э, это, конечно, оскорбительная история. А, Екатер... э, да, да, да, да. да. Екатерина, Конечно. хотел бы задать такой. Мы сейчас говорим о журналистике, о вашей о работе на телевидении. И есть такое понятие женская проза, а есть понятие такое женская журналистика. Только не, не обвиняйте меня в сексизме, пожалуйста. Это, это, это, это есть, есть. Поэтому я и сравнил. Как вы считаете? Нет, никаких у меня поползновений обвинять вас в сексизме. Вы знаете, я думаю, что, наверное, что-то в этом есть. И более того, вот я смотрю, например, как мой муж, отвечает, у нас это был опыт, я, например, отвечала на вопросы такого формата слух и эхо, может быть, вы видели, в эфире да. радиостанция «Эхо есть. Москвы». Есть. И я отвечала там в течение часа на вопросы слушателей и зрителей, а потом я посмотрела, как это делает мой муж. Я была поражена, насколько мы разные с ним, насколько он четкий, отвечает коротко, отвечает по делу, очень вот такой вот, знаете, безэмоциональный, профессиональный, абсолютно с журналистской точки зрения да вообще со всех мужчина. И как я к этому отношусь иначе, как мне хочется вложить эмоции свои себя и что-то объяснить и показать, и как-то и как-то передать свои чувства тем людям, с, которым я, с которыми я разговариваю. Мне кажется, что женская журналистика, в лучшем ее проявлении, она про сопереживание, она про то, что мы, правда, ведь я, знаете, я очень, я феминистка, если честно, но в правильном смысле этого слова. Я прекрасно понимаю, что между мужчинами и женщинами есть разница. Я знаю, что в женщинах есть качества, которые отсутствуют в мужчинах. И это нормальная совершенно история. Просто мы должны пользоваться равными правами. Но тем не менее, мне кажется, что вряд ли мужчина сможет, как, например, Катерина Гордеева, делать интервью и истории о людях, которые нуждаются в помощи и сочувствии. И вот я думаю, что женская журналистика, она про, про созидание, про, про, про то, что надо видеть человека рядом с собой, или человека немножко дальше от себя, но надо понимать, что каждый человек достоин того, чтобы жить жить хорошо, по-человечески, знаете, а, и, и во многом мы можем это сделать лучше. Мы, женщины-журналисты, можем это сделать лучше. Поэтому а, в России, между прочим, женская журналистика, она очень развита хорошо. Возможно, не в федеральном эфире, точнее, точно не в федеральном эфире, а в Ютюбе на дожде, Аня Мангайт делает, моя коллега, на дожде, прекрасную женскую программу «Женщины сверху». Uh, это круто это талантливо и это всегда эмоционально это всегда не пресно вот то что мы умеем делать я полностью с вами согласен в плане того что это эмоционально Окей. екатерина в 2005 году вы закончили Московский государственный университет, факультет журналистики. Да. Вы человек, который родился и прожил в Грузии. Почему МГУ, а не, допустим, в Грузии университет или, допустим, европейский какой-то университет или американский? Ой, слушайте, сейчас будет немножечко длинный ответ, но я постараюсь очень коротко. У нас еще Значит, очень много вы... вопросов. Я очень быстро. Дело в том, что я не могла себе позволить нигде учиться кроме России или Грузии. Но у меня обстоятельства сложились таким образом, что э, погибла моя мама, когда я перешла в 11 класс, и мне надо было э, каким-то образом решать, что делать в жизни. Дедушка мой, который считал, что нам надо уезжать в Грузию, он хотел, чтобы настаивал на том, чтобы я училась в Белисе. Но я сказала, окей, смотри, я попробую поступить на журфак МГУ, меня туда не пустят, потому что у меня нет денег, и я не буду платить никаких взяток. Поэтому, скорее всего, я не поступлю. Давай просто попробуем, чтобы я потом никогда не жалела, что я не пыталась. Он сказал, окей, я поступила. Просто вот вообще непонятно как. Просто у меня было сочинение... Мне повезло, что тема сочинения была связана с войной и миром. Я читала четыре раза к тому времени. И я даже наизусть, я помню, цитировала что-то про небо Аустерлица и там балконского и дуб. А, поэтому я, я поступила на журфак МГУ. Никаких даже мыслей о том, что я могу себе позволить какую-нибудь Европу или там США не было. Слушайте, я зарабатывала а, в тот период, после поступления я сразу же начала работать, я даже во время поступления уже работала, я зарабатывала, как сейчас помню, 400 долларов в месяц. Мне нужно было еще оплачивать квартиру, помогать бабушке с дедушкой и как-то как еще жить, и я Прекрасно помню моменты, когда мне не на что было купить билет на метро или там буханку хлеба. Сейчас не, при, не прибедняюсь, честное слово, правда вот я, э, было такое, и поэтому, но я счастлива, что это был журфак МГУ, потому что он научил меня размышлять, научил меня очень много считать. И это то, чем мы сейчас учу своего старшего сына, надеюсь, научить это и этому и младшего. Екатерина, я хотел бы сказать нашим радиослушателям о, о том, что вы упомянули о плохом СЭД, да, печальном факте вашей биографии и что ваша мама была в том доме на Гурьянова. На улице, да. да, насколько я помню, да. по, по, по фильму, и если наши радиослушатели хотят, они могут посмотреть очень хороший фильм э, Алексея Пивоварова mm -hmm. о том, что произошло, там как раз вы даете интервью, и вот просто уточнить насчет того, что, к сожалению, ваша мама была вот в этом доме в девяносто девятом году. А да. следующий вопрос я хотел бы уже задать такой. Вы наследница царицы Тамары вы грузинка <свят> вы грузинка да а чтобы вы могли сказать о сегодняшней грузии может быть после ваших слов э, кто-то из нас поедет в грузию посмотрит вот как сегодня грузия выглядит после всех тех страданий и тяжелых времен которые были а -а -а. ну последних 30 лет Ну я знаете <свят> я считаю что это лучшая страна на, на планете земля вот у меня есть несколько любимых стран это Грузия, Израиль и Соединенные Штаты Америки. Вот я люблю, правда, искренне, всем сердцем, три вот эти страны. Но Грузию прежде, прежде всего. А, потому что там, конечно, счастье. Это страна про счастье. Это страна про то, что ты туда приезжаешь, наступает счастье. А, в моем случае, в случае огромного числа людей, которых я знаю, и которых я вижу там на улицах и так далее. Были времена жуткие совершенно, просто чудовищные. В 90-х, когда мы оттуда бежали, я помню, как я провела свое детство в очередях за хлебом, и талоны там у нас были, знаете, карточки. И жгли покрышки на улицах. У нас был кирогаз, который вспыхивал то и дело. был кошмар. Но этот, этот период прошел, эти времена прошли. При Саакашвили, чтобы кто о нем не говорил, конечно, страна расцвела, это правда. И очень много всего сделали для туристов, для тех, кто... Вот если вы, вы решитесь поехать в Грузию, то вы очень много хорошего и классного там увидите, о вас будут заботиться, там научились сервису, там научились строить э, хорошие, качественные отели, там научились э, открывать правильные, вкусные, э, чистые, э, колоритные рестораны. Грузия, в Грузии выросло поколение современных, говорящих на хорошем английском людей, амбициозных, интересных. Нет, в Грузии точно сейчас есть, что посмотреть, есть, что съесть, и точно есть, что выпить. Я вам гарантирую совершенно. Это, это правда классная страна. И она, конечно, благодаря тому, что ей очень много лет, и у неё гигантская, совершенно грандиозная история, э, сохранила, знаете, такие частички, э, частички этой истории везде, э, по всей стране. Она очень маленькая, но можно увидеть вот это, эти остатки величия, эти церкви фантастические, и остатки э, налетов, и, и вот эти следы, трагедий ни, ни одной и ни десяти, и даже не сотен, там, да, многих и многих трагедий, которые разворачивались в этой стране, потому что Грузия вечно подвергалась э, атакам врагов со всех сторон, и э, одновременно с этим Грузия умудрилась сохранить любовь к людям, Грузия многонациональная страна, и Грузия это страна, где вы не услышите никакой ни русофобии не увидите, ни американофобии, ни евротомфобии, никаких, короче, фобий. Грузия — это страна, которая любит гостей. Это важная, важная история, важная для моих друзей, говорящих на очень разных языках. Екатер... А, да. да. Екатерина, у нас остается совсем мало времени, поэтому есть очень важный вопрос. Вы превосходно говорите на русском языке. То есть у нас продолжаются комплименты. Вы понимаете, да? А, да. а вот такой вопрос Тихон Дзятко точно так же говорит на грузинском, или он в процессе изучения? Он учит грузинский. Он учит, он старается. Правда, но сейчас был небольшой перерыв. Но вот он мне на днях сообщил, что он собирается снова пойти учить грузинский. И я знаю, что он пойдет, и он уже понимает, когда я пытаюсь скрыться от глаз своих родственников с телефоном, поговорить с подружками, он уже там кое-что улавливает. Да, он, он старается. А какую грузинскую еду вы бы предложили нашим домохозяйкам? У нас есть в Чикаго очень хороший а, грузинский ресторан. И магазин где можно купить э, еду э, в частности я покупаю там хачапури мне очень нравится а чтобы вы предложили ваша любимая российская э, русская еда и, и грузин грузинская да Ну я э, конечно за хинкали хинкали да мне кажется что это вообще шедевральная история и пожалуйста, не путайте с а, пельменями или что там еще. Это вообще совершенно разные вещи. А что касается русской еды, то я фанат селедки под шубой. И ничего мне не говорите, пожалуйста. Это Нет. Да, я очень люблю. И знаете, ну но... а, что еще? а что, что еще у них есть? А, Оливье оливье мы любим с мужем съесть банку оливье э, на новый год себе позволяем и даже без зазрения совести э, съедаем это и, и нам не стыдно совсем а екатерина очень короткий такой вопрос потому что у нас остается буквально две минуты по моему mm -hmm. а, вы человек интеллектуальный и э, как бы живете в двух культурах, э, грузинской и российской. Есть ли у вас э, какой-то роман, книга, стихотворение, которые могли бы, на ваш взгляд, объединять эти две культуры? А, знаете, какая, какой роман? А, ну, может быть, это банально. Но для меня там Цири Лермонтова, поэма. Поэма. Не роман, поэм, а, Потому что я даже знаю ее наизусть, ну не все, конечно, много. И потому что это очень круто, хорошо написано, и это написано с любовью к моей стране и конкретно, да, там монастырь Джвари, да, и сливаясь там, ну, короче, две реки, Рагба и кура это, это, очень, это очень хорошо. Мне кажется, что Лермонтов, да и вообще русские классики, они любили Грузию, они, они хорошо писали, не считая, конечно, бежали робкие грузины, и это я не прощу. Но в целом писали с любовью о моей стране. Екатерина, после мы уже завершаем, у нас осталось буквально пару секунд. Можете сказать что-нибудь на грузинском языке нашей радиостудии, нашим радиослушателям и даже грузинам, которые здесь живут? Я скажу вам, Диди Мадлоба, Мигуэрхэрт, Усминэ трэадийоз, гвэх урэд рэд коммандат элэ компанья дождьста. Екатерина, огромное спасибо вам за это интервью Мы вам очень благодарны При, всем, при том, что вам. вы очень занятый человек И, и, и вас, время Да, и мы вас приглашаем в город Чикаго Он очень красивый, хороший город Приезжайте да, Будем очень рады вас видеть Не только в городе, но и на нашем радиостанции Всего самого наилучшего Берегите себя Спасибо